Добрый день, дорогие друзья! Снова вас рад приветствовать на нашем канале Сочи ЮДВ. С вами, как всегда, Вячеслав по домам. Хочу сегодня дом показать вам. Это не коттеджный поселок. Вот, личная застройка. Человек строил для себя, но в срочном порядке. Сейчас уехал и ему нужно помочь его продать. Ну, в принципе, чем мы и занимаемся. Вот, давайте я вам покажу. Вот, внешняя отделку он уже закончил. Вот. Сейчас я полностью вас ознакомлю Ну, а пока начинаю разговаривать Буду рад, если поставите лайки Напишите комментарии вот. Кто не подписан, подписывайтесь вот. И давайте начну рассказывать об этом участке вот, а, Участок идет у нас 4 сотки Плюс дополнительно Вот такая у нас еще Муся в подарок идет Муся! Здесь мы можем сделать летнюю кухню все выводы здесь готовы. Дом газифицирован, центральная вода, лос, все сливы. Если видите, все сделалось э, не для продажи, на самом деле, делалось именно для себя. Четыре сотки земли и плюс вот такой секретный уголочек. Вот. Здесь можно оборудовать склад, вот что-то складировать. То, что не нужно Как у нас это всегда делается Здесь планировалось сделать бассейн Но опять же, если не нужно, просто сделать лужайку И вот у вас уже мини-садик свой на территории Дом двухэтажный, внешний полностью уже готов Дом газифицирован, повторюсь еще раз В дом уже входит Все сливы, все сделано здесь у нас лос дорогу вообще предполагалось сделать брусчатку брусчатка вся закуплена, она вот здесь у нас стоит вот. это все можно, все остается это как раз для того, чтобы сделать вот такого типа как у нас фарточек по периметру вот. ну и давайте зайдем в дом в дом сделан вот такой керамогранит плитками хорошая дубовая дверь на входе у нас гостевой санузел Вот он И получается, нет, это тоже санузел гостевой Душ Потому что бойлерно у нас в другом месте Перекрытие уже сделаны. Yeah. Вот такая кухня-гостиная Здесь у нас под саму кухню сделано все Вытяжка, мокрая точка Окна все светоотражающие Вернее, ультрафиолетово отражающие сделаны поэтому с другой стороны вас не видят а вы видите все здесь у нас выход на летнюю кухню пожалуйста вот, вераночка сели пришли сели, посидели сделали себе шашлычок на мангале вот такая кухня гостиная здесь ну хотя при желании нет спальня здесь не получится здесь потому что зону отдыха делаешь здесь кухню гостиную здесь лучше да просто зона отдыха потому что три спальни наверху здесь у нас как раз вот бойлерная куда все входят здесь выход есть на задний дворик пожалуйста поэтому с каждой точки дома можно выйти на внутренний дворик вот, а, здесь газ до сюда доведем бойлер прямо здесь человек его тоже отдает вот, электрика сюда проведена. Как видите, электрика по дому тоже. Вот, все сделано. Ну и давайте поднимемся на второй этаж. Здесь у нас три спальни. Одна спальня. Вот такая. Здесь гардеробная. Кровать. Вид на горы. Вот такой у нас вид. Слышно, как речка шуршит. Здесь у нас буквально в 50 метрах у нас еще есть речка. И две спальни у нас с балконами. Вот такие. Два окна. И вот он балкончик. Вот буквально здесь у нас в 50 метрах речка. Можно приходить с рыбалкой, на рыбалку ходить с удочкой, пожалуйста. Тут у нас окружение гор. Вон там даже снег. И там тоже. Кровля вся уже сделана. Утеплители сделаны. Так, давайте во вторую комнату пройдем. Она зеркальная. Первый, все то же самое, также выход на балкон. Здесь у нас тупиковый получается проезд, поэтому здесь машин не будет. Сейчас у нас идут здесь строительные работы, поэтому как они закончатся, здесь у нас еще сделают до дорогу либо асфальт, ну как уже здесь согласуют все жители, здесь либо будет асфальт, либо бетонка. До дороги здесь буквально 100 метров. По ровной дороге, не надо никуда заезжать наверх, ни на какие горы, просто вот дорога, мы внизу, чтобы вы понимали, это у нас речка. Виды у нас на заснеженные горы, к весне здесь это будет все зелень. Боюсь, что до весны этот дом не дотерпит, быстрее его продадим. По документации все здесь уже на кадастре, все разрешения, все СНИПы, все, э, так скажем, сделано. Человек, еще раз повторяюсь, делал для себя. Хотел здесь жить, но какие-то у него э, у себя на родине, не на родине, там, вот, в своей области какие-то дела. И он уехал. Поэтому в срочном порядке хочет дом продать и вот, обратился к нам э, в агентство. Поэтому. Делаем э, не то, что исключение. Обычно мы коттеджные поселки делаем, но тут тоже и частный дом решили показать. Давайте еще раз прогуляюсь по территории, чтобы вы посмотрели. Вот такая у нас территория. Так скажем, территория, ну как бы можно летнюю кухню сделать, либо просто территорию отдыха. Здесь можно палисадничек сделать. Пожалуйста. Везде навесы. Как видите, уже все готово. Можно заходить, просто сделать ремонт и жить. Полнейшая тишина, полнейшая. Никаких шумов городских. Для тех, кто хочет реально приехать в Сочи, отдыхать, жить, под, так скажем, не то что вдали от города. Мы на самом деле буквально 10 минут, и вы уже в городе. Если без пробок 10 минут вы уже в центре города, это вот наша шамусе здесь Клеско. Кушай, мы не будем тебе мешать так, Закроем дверку, чтобы будущие хозяева потом не наблюдали здесь запахи А здесь вот как раз у нас весь проект дома вот они есть, что даже есть проекты, все документы. Вот он участок. Так что здесь вся документация, все есть, все все разрешения а для тех, кто хотел именно дом. Со всеми документами Чтобы было разрешение Дом готовый Можно просто заехать и жить Пожалуйста, все есть Все все документы Если потребуется, пишите, звоните к нам В агентство вот, Номер вы видите на экране Все отправим, все покажем, все расскажем Приедем вместе с вами Если вы находитесь в Сочи, приезжайте Съездим сюда Я вам все прямо на месте покажу Как видите, вся документация, все есть Пожалуйста. Так что пишите, звоните. А, повторюсь, меня опять не опять, а, <смех> мне все так же по-прежнему зовут Вячеслав. Звоните, пишите, всем ответим. Вот какие документы нужно отправим. Вот. Ну и опять же обращайтесь к нам, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписан. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе всех событий. Всех новинок, которые выходят у нас в городе. Вот. Ну и опять же жду от ваших комментарий, какие э, дома хотите снимать. Да, для тех, кто просил таунхаусы, в скором времени сделаю э, выпуск по таунхаусам. Вот, съезжу, покажу. Поэтому я не забываю, не думайте. Я всегда смотрю комментарии. Да, работаю над своей речью. Для тех, кому не нравятся мои слова, паразиты, тоже. Вот. Я слышу у вас, читаю вас, поэтому рад, что даете обратную связь. Чуть не забыл. Давайте еще я вам внешне покажу как. Вот Так что еще пару минуточек. Вот. Не то что там, терпеть меня. Сейчас покажу вам. Вот они ворота входные. Здесь у нас. Автоматические ворота, выездные Механизм уже готов Вот он сам дом, вот у нас тупиковый Получается Проезд Соседние дома, и вот он сам дом Пожалуйста Песик, Микки зовут Скажи всем нашим подписчикам Привет И я же вам хотел Показать путь до речки Вот наш дом И давайте, вот я вам покажу вот Буквально 50 метров Сейчас, конечно же зима поэтому зелени не так много как хотелось бы но буквально через пару месяцев здесь будет все в зелени утопать просто в зелени вот такая у нас речка вот так что можно выйти сюда с удочкой Оп что, я думаю, здесь некоторые делают, вот, и половить рыбку, это чисто для удовольствия, не сказать, что тут прям будете вылавливать больших э, кого-то там щук, это просто для себя, половить какую-нибудь э, мелочь, ну, и просто посидеть здесь, как на пикнике, тоже одно удовольствие, вода журчит, Воздух чистый, ну, представляете, да, вот это все в зелени, нету никаких вышек, никаких высоток, ни дорог, и вы живете. До центра города, буквально вот сюда, 5 километров, и вы в центре города. Вот. Еще раз повторюсь, буквально 10 минут на машине. Вот. Ну, а теперь уж точно, ребята, до связи. Пишите, звоните, ставьте лайки, вот. не забывайте подписываться. Пока-пока.